Все не стигнет, сюда сих пор стихнет. и ты просила сделать три Но я нет. Блин, блин, блин, четыре стены, и я здесь один, и знаешь, покинуть их нет сил. Алкоголь, организм насилует. Ты твою нет. На то, что я попросил, теперь я в твоей шкуре, и убиваю себя, дебила которого сам не просил. И понимаю, насколько сильна ты, если хватит So Chris Mineral.